которые был прекрасно представлен передо мной. И так аудитории понятно, о чем идет речь, поскольку все самые понятия были введены. Присоединился к нему недавно, и вот как раз на очередном раунде развития корпуса, эта теория выкристаллизовывается, вот какие выясняются какие-то частности, добавляются какие-то явления, и в этом смысле этот корпус, мне кажется, представляет собой такой очень хороший пример из своего типа работы. И мне очень приятно, что это не точно. Было уже сказано, что не все отношения, но ну вот модель Мана и Томпсона это тоже общепризнанная модель, давно известная, вот классическая модель существует с конца 90-х годов перечислены эти отношения, даны им аккуратные определения, очень абстрактные, что характерно для дискруса в принципе и очень аккуратно сделанные в модели практического корпуса, о котором речь используются не все отношения, но выбор тоже был сделан очень аккуратно вот, например, те отношения, о которых мы сейчас э, собираемся говорить, как раз и сравнение, которые вызвали наибольшее э, разночтение у разметчиках, связаны в частности и с определением отношений. Э, э, отношения сравнения не, не входят в классический список теории отношений. Отношение контрастное, это похожее отношение, это консейшн и антитезис. Консейшн э, в действующей модели используется, антитезис не используется, но опять же имеет э, все основания для того, чтобы не использоваться. Потому что, вот как мы видим из определения, там и сателит находится в контрасте. Посмотрите, отношение контрастное. И разница между антитезисом и контрастом состоит в том, что контраст — это многоядерное отношение, его э, сегменты считаются э, равнозначными, а у антитезиса один э, фрагмент выделяется и несет на себе такую риторическую нагрузку. Но вот надо заметить, что в теории риторических структур контраст — это многоядерное э, отношения, но оно дву, ну, двуядерное. Там только два ядра, они равноценны. Отношение comparison э, взято из другой работы, взято разработчиками. Здесь э, тоже да, данные э, определения, они приведены вот в статье у, э, Создателей. Но заметьте, тут противоположная ситуация. Тут сравнение двуядерное ну, отношение, В него входят два ядерных фрагмента. А контраст многоядерное два и многое. Ситуация противоположная. И возможно, что э, э, трудности разметчика были связаны вот с такой некоторой возникшей неопределенности определений. Как можно? В, корпус, в корпусах обычно отображается лингвистическая информация, если речь идет о морфологии, синтаксисе, ну, в общем-то, не далее, то есть какая-то довольно надежная основа, языковая основа, изученная ранее теоретиками, и корпус обычно добавляет к этой теории некоторые моменты, но в целом продолжает описывать тот же самый объект. В случае с дискурсивной разметкой, тот объект, который описывает разработчик ну, или имеет в голове, на самом деле очень разный. Если мы вспомним лет 15 назад или 10, было соревнование синтаксических парсеров, мы как раз участвовали, то сравнение результатов соревновались так, с десяток или чуть больше синтаксических парсеров, выяснилось при сравнении результатов, что, во-первых, результаты очень похожи, количественно очень близки, во-вторых, дискурсивные э э э модели очень разные. Если взять, скажем, голосной текст и разметить его в теории риторических структур, то выделится некоторый элемент, э который риторически наиболее наиболее сильно воздействует на адресата а если взять такую дискурсивную разметку основанную на, логи... на логических основаниях смена тематики какие-то референциальные отношения то может быть совершенно другая структура а именно этот текст представится в виде слоев тематических слоев там введение, э, введение в тему, основное содержание и подробности, например, вот выделяется три слоя. То есть получится совершенно разные слой. Поэтому вот, желание разработчиков опереться на языковые <coughs> какие-то основы, она совершенно правильная, и она необходима разработчику, чтобы иметь перед собой что-то надежное. Но вот эти вот это, э, маркеры и тсн, то, что можно... <coughs> Основать на, э, на языковой информации, они не являются стопроцентными и даже очень надежными способами выделения дискурсивного отношения. Оно во многом все-таки, особенно в теории теорических структур, делается интуитивно. Но, тем не менее, они существуют, а именно маркеры, домой, литическая единица, на которую опираются дискурсивные отношения типа союзного, например, для контраста. Ну вот, с одной стороны союз, но с другой стороны частица G, а с третьей, с третьей стороны вообще может ничего не быть. Или тест, это когда возьмут некоторая трансформация фрагментов, которая сразу дает такой явный аргумент в пользу такого-то отношения, вот, например, хотя, вот я к докладу девушки привела пример, типа вот хотя бы усиленно работал, у него ничего не получилось, вот это вот типичная уступка, потому что можно просто вставить в союз, хотя и сразу становится ясно, что это уступка. Просто вот такой однозначный сильный союз. Вот, вот если одно, э, посмотреть на отношения комперизом, э, сравнение, да, вот, вот э, пример отношения, э, которые были размещены как комперизм. Фунты Евро слегка укрепились, и, или, или вот кто-то их размещал как контраст. Ну, действительно есть противопоставление. Алина упала, ну, английские примеры это то же самое. В <coughs> а, классической теории риторических структур это джоинт. Это э, два сфера э, или фрагмента, которые говорят о том же о том, что нечто что-то изменилось, и примерно на ту же тему. Но куда вот оно менялось, вверх-вниз, тут на самом деле не важно. Теория о структур, практическая, фактическая информация не важна. Поэтому э, здесь является отношение компенсов. Это один тип. При этом вот у это явно э, слова, которые могут быть маркером все равно. То есть как изменение э, состояния. Ой. Вот. Вот другой, другой пример, где можно выделить отношения сравнения. Первый заключается в последовательной реализации отдельных предложений. Там речь идет о принципах построения системы управления, и они сравниваются по некоторым параметрам. Один год с. Там, автоматизирует, автоматизирует отдельные процессы управления, а второй э, создает базу приложений, которые интегрируются с некоторым комплексом. Это тоже сравнение, потому что имеется два объекта, имеется параметр, по которым они сравниваются. Вот э, похожий э, пример э, дискурсивного отношения сравнения — это перечень. Печень это тоже внешний такой маркер если хотите но фонарологический, уже не физический который <coughs> позволяет говорить о сравнении но в данном случае сравнение будет выделяться только в том случае, если цель этого текста или этого фрагмента состоит в том, чтобы их сравнить потому что номенклатурный список, например, он сравнение не предполагает он просто перечисляет похожие похожие элементы или не похожие элементы какие угодно значит здесь э, основным аргументом в пользу установления отношения и сравнения является э, цель текста или цель фрагмента а, ну вот э, э, это тоже пример лексического маркера, в то время как это тоже сравнение сравнивается с вещества и по параметру это тоже пример с лексическим маркером в отличие от. И тоже мы видим, что есть два объекта, вместе между собой, это структура предложения. Я, естественно, не видела, я его взяла из вот, э, э, подборок э, по системе. И ну, тут можно предполагать, что сравнимые объекты, это структура английского и французского предложения, у которых там в лаголе направительный, скажем, элемент либо выражается на отдельно, либо входит в состав глагола. <свят> <свят> ну вот смотрите, текст, в котором имеется лексический маркер, похожий. Похожий, это маркирует сравнение. Но в данном случае, как мы видим, речь идет о совсем другой металлической фигуре. Здесь у говорящего, у создателей текста автора, Э, имеется задача рассказать адресату э, сделать так, чтобы адресат представил некоторый другой объект о котором он понятия не имеет и поэтому он начинает с того что он дает опорное понятие кафе, похожее на кафе а дальше уже э, и, идет три фрагмента, которые уточняют это опорное понятие таким образом что у адресата формируется то представление, которое актор и хотел в него внедрить, а именно указывается некоторые подробности, по одну сторону то, что столики там есть, это адресат знает, потому что не сказали слово кафе, а вот дальше он объясняет, что по одну сторону сидят заключенные по-другому, по-другую семья, потом э, фрагмент со сравнением, от какое помещения отличается обильным видеокамер, и еще один collaboration с соседями Отношение контраст. Отношение контра контраст двуядерного вот, к теории исторических структур. Вот пример. С точки зрения языка здесь все правильно, а вот с точки зрения соотнесения объектов реального мира нет. Объект один и лучше. Тут не сравниваются два объекта. Тут есть один объект. Но тут какой-то высказывание по-видимому имеется в виду. С точки зрения семантики слова так сказать, все будет правильно, а вот когда мы начинаем сравнивать это с реальностью, получается по-другому. Поэтому здесь контраст, здесь нет параметра, по которым два объекта могут сравниваться друг с другом. Контраст может быть совершенно... Ну, там маркера не было, и тут тоже нет маркера. Заключения американских спецслужб, на основании которых заговорили о разработке на Дома, были не более чем года. Особенно нелепо эти заявления выглядят на фоне споримых доказательств. Ну, это контраст. Никакого, никаких показателей контраста здесь нет. И более того, это, это могло бы быть и антитезисом. Если мы воспринимаем этот текст как риторический, который должен, так сказать, оправдать Иран, оправдать Иран, тогда у нас первый.. Первый фрагмент становится ядром, а второй сатылином. Но он может восприниматься и как, так сказать, просто описание, сообщение информации. Тогда это может быть контраст. И вот третий, самый интересный контраст это э, рассмотрение ситуации нарушенного ожидания. Нарушенное ожидание это известное феминическое явление, в частности, Елена Владимировна Урасов описывала его в связи. Союзами. День был дождливый, но поле не вымок. Что характерно для этого, для этой фигуры или для этого отношения? Имеется в виду два, две части и третья часть, которая не существует в тексте, а провоцируется первой частью. День был дождливый, дальше у нас возникает утверждение курс в дождливую погоду люди вымокают, и, вот и вот этот ку позволяет почувствовать вот этот вот контраст. Но коли не вымок, вот должен был вымокать, а не вымок. Что происходит в дискурсе? Такая же структура, она выделяется в дискурсе. Но посмотрите, в чем разница. Вот текст начало, к сожалению, плохое время. Такие данные можно добывать штатными силами и средствами, либо получать от компаний, которые работают в этом направлении. Это я читаю по сверху. Ну и дальше вы можете прочесть. Главное, чтобы сведения были достоверными, а получить же достоверную информацию оказывается невозможно. И вот противопоставлено, главное, чтобы сведения были достоверными, ядро один, и второе, невозможно получить. А, а, э, а ожидание, которое нарушается, оно не следует с предиката, главное, чтобы следование предстояло. Оно просто впрямую сказано выше. И таким образом эта дискурсивная фигура, вернее, риторическая фигура в тексте, она тоже трехчленная, она тоже нарушена ожидание, Но в отличие от синтетического нарушенного, от нарушенного ожидания, Здесь вот это вот самое ожидание, которое нарушается, оно высказано в начальной части. Это то же самое. Это то же самое. Ну, кстати, здесь есть вот это вот, вот этот лексический маркер G. Это, в данном случае, это маркер тоже контраст, он есть. Но оно, вот видите, оказывается... Трехчленные. То же самое. В бизнесе сформировали свои российские принципы управления, автоматизирующие отдельные процессы управления. Это ожидание Но время идет, а способ решения проблем остается на уровне середины 50-х годов. Контраст между «Я-1» и «Я-2», а ожидания сформулированы в прямую, вовводные вот эти вот части. Это все. что я Спасибо за внимание. Тоже назвать сравнение, потому что есть такая трансформация этих, этого сложного предложения в простое предложение. И тогда за этим будет лежать сравнительная конструкция. В одних отделениях сотрудников, да, это фунты евро стали крепче иены. Фунты евро стали крепче иены. Это сравнительное предложение, простое. Оно. Э оно не несет, оно бессмысленно, потому что курсы валюты разные, валюты разные и так далее. Но для дискурса это не важно. Важно, что они свелись к одной синтаксической конструкции сравнения. И поэтому это отношение там происходит.